Ну вот, друзья, я и пришла. Блин, держать. Так как совсем это было. Ну, покормил, конечно, естественно. И все. Хотела бы взяться снять, пока за камерой бегала. Он у меня вылез с этого камера. Там сидел. Ветер ужасный. Затем э, дождь идет. И срочно надо варить поросенку. Куры бегают. Манька здесь, дождя боятся. Ты что, опять молока хочешь? Поросята, да. Умные. Они чисто любят. Они когда вот чисто вот это все складываешь. Молдец! Да, чисто у них, кайф. Корыто, блин. Выдрала с корнем паразитка. Не дергай ведро, то чё стоишь дергаешь. Вся грязная стала. Вот сейчас чисто эй, будет эй. Нарадоваться будет. Вот сюда. Прямо, да? да. А, здесь. Что? А, да. Только наоборот, колоти. Ага. Ага. Куди! Чтоб стало-то? Вот. И теперь заколоти. Так. Да, я туда не захожу к ней, потому что. Да, малявка наша. Да. Ух ты какая. Не ну куда ты колотишь-то? Вон да. сюда, к стене. Нет, Конечно. Ты к полу хотел, что Да. Грязнули. Ну, гнется сюда. то Ну да. Тоска-то больно плотная, да, еще? Да. Вон, видишь гость, то видишь? Вот здесь еще заколоти, да. а то нос сарапнет себе. Сейчас понял. А ты что стоишь, смотришь? А? Сейчас Бяшу надо все Осторожно, не заруби ее, вняшку мою маленькую девчушку. Несется, Какой петух. Петух. Петух, петух там бегает, здесь кура несется. Раз, ну я. Ай, голову аккуратно. Подожди, уйди. Черт с что Криво пошла что-то. Ну ладно, как-нибудь затеряй. Бля! Ну а зачем ломаешь-то? Зачем? <смех> не ломай, говорю. И так поломала. Ещё! <смех> Пробил. Ага, вон торчит. Пробил. Да нямую. как-то бля. Ой, аккуратно. Уди. Уйди, Хрюнь, сейчас не дай Бог тебе по голове, и все, и мясо будет у нас. Дура, уйди, а? Уйди, малышка. Дай голову, голову. Я не попаду. Не, я, я так вижу. боюсь за нее. вижу, ведь. А, все? Я же вижу. Ага. Ну, а. вот. О, все, на совесть. Да, молодец. Е. Ага, давай. Ты меня вот. что облизываешь. <laughs> Ты, хорош... Ты хороший человек, вот и облизываешь. Да? Да. Ой, как хорошо теперь стало хрюшки нашей. Чистота. Спать мягко будет. Сейчас Бяшу покажу. Бяшкин. Не Бяшкими. Вот наш рогатый. Иди, иди, Бяш. Ты страшен больно. Ладно, ладно. наш камеру смотрим. Иди, кушай, кушай меня ты а дедуля а вообще-то не надо все нормально он стучит, зараза вот да не надо нормально все не, не все закрыл вот и стена удобна не говори ка слава богу самая головная боль прошла Видишь, это грязь вот эту смотреть не могу. Поросенку прихожу, там вечно засрано. Да. Ой, думаю, надо дядя Валеру позвать. Дядя же у меня здесь пока. Слава Богу. Пока при памяти он у меня. Да, да. пока не на работе, выходной у тебя сегодня как раз, да? Ты где работаешь, дядя? На поддонах. На поддонах. Пожалуйста. Это у моей мамы двоюродный брат. Вчера говорила. Да я буду всегда говорить, как я буду на камеру снимать. Ага. Да. Его раньше. Ты в институте учился ведь? В университете, в университете учился. Как тебя там звали-то? Шурик? Шурик? Шурик. Он у нас Шурик. А в университете на кого учился? Агроном он у нас. Башковитый. Был когда-то охлоном теперь, а не агроном. Ну все, друзья, кашу я доварила, хозяйство накормила, гусей закрыла, козу надоила, Маньку покормила. Прям с тихами скоро хозяйка ваша заговорит, да? Да, да. Вот хата у них с краю гусей. На ночь я им зерно даю. Ага, он хочет клюнуть. Он меня один раз уже клюнул. Так, я вот так поставила. Он хоп. И... Вот, Маньку покормила. Сейчас я собираюсь домой идти блины до дожарить. Кашу доварила, все нормально. Сейчас кур закрою только и все. Вот каша. Все, она у меня закипела. Кипит во все. Петчатки сушу. Ну вот, друзья. В а, филушке до конца не успела заснять, что хотела. Ну, короче, может быть попала, я не знаю. Надо посмотреть, еще не видел. видос. Пришла сливушка, ну, сварила кашу. Затем девчонок отдохнула чуть-чуть. Начала девчонок мыть. Всех троих помыли. Всех троих помыла. Динарка помогала мне. Она держит Даринку. Я Даринку мою тем временем. Затем полежала отдохнула и говорю сегодня Андрей у меня деньги вызвал, ну чуть-чуть там на хлебушек, там, на пандерсе И я что купила? Я купила рыбу свежую. Рыбу свежую. Ему у нас рыбу свежую не видит. Жареную, никакую не любит он. А селедку шубой любит В итоге пришлось ему колбасу купить. А сегодня на вагу купила рыбу. Четыре штучки, сейчас две штучки жарю. А мы остальные все любим эту рыбу. Любую рыбу. Нам рыба тоже нямка-нямка. Давиду говорю, любую рыбу люблю. Давиду говорю, можешь рыбу пожарить? Давай пожарить, говорит нам. Сейчас я вам покажу, как у нас сегодня ужин. Дима придет, вон колбасу возьмет. Сейчас покажу. Она недорогая, уже половина лопанули. Праздничная колбаса вареная. Она с салом. Ну, вкусная, мне нравится. Картошку убрала в холодильник, чтобы не испортилась. Сейчас я жарю. А, дожарила блины, которые были, которые остались. А, которое тесто осталось, я дожарила. длины. Затем сейчас рыбу жарю вот сковородку. Нам хватит. Согрела картошку. Вот она. Ну все, вот наш ужин, мадамка. Время 8 часов. Сейчас девчонок накормлю. И потом байнки положу. Что там? Рыбу не будешь тут с картошкой? А? Ты это большое, ты не сможешь, надо поломать. Я Давай. большие на это пожарила. Будешь? Попа? Давай. И я сейчас надо. Да, скажи всем пока-пока. Пока-пока. На -пока. канал. Подпишитесь Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Забыла, да, как говорила раньше. Маленькая говорила, очень классно, а часто забыла. А как говорят, ты в Ютубе смотришь видео, тебе что там говорят? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, да? И я училась в да? А? сейчас училась в Да, училась. Ты сейчас плохо разговаривать что-то, да? да ты ну, ты занимаешься в садике? Ты ведь тебя записали, кладбито, а ты ходишь. Я занимаюсь Ну, ты заниматься-то ходишь ведь, воспитательники? Я Да, ты тоже занимаешься? А что вы там делаете? Опять с мальчиками. У, У дядь... мальчиками. У нее все время на мальчишки. Да, Левина любит мальчиков. Ты что ее закрыла-то? Нет, она просто привыкла с братом, пацаном гулять. Эй, ножик не трогать. Да. Я так поломаю. Линчик не режут. Не режут. Скажи, Амина, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока, пока, пока, правильно. Пока, пока.